Во имя Отца и Святого и Святого Дорогие братья и сестры, у нас сегодня прощенное воскресенье, как мы в народе называем. И чем мы называем этот день? Воспоминание Адамово знания. Церковь неспроста такое большое внимание уделяет этому событию. Но оно само по себе даже на вскитку кажется значимым нам. То есть наши прародители были изгнаны из рая, были лишены той самой райской жизни. Для чего нам нужно это помнить? Но ну, опять же, чтобы уметь прощать. Для нашего покаяния. Как произошло такое изгнание? Обратите внимание. Э змей не попытался даже соблазнять Адама, как наиболее крепкого в этой семье. Он обратился к слабому звену, к женщине. Найдя тот момент, когда Адам не был рядом, он стал ее соблазнять различными вещами о том, что вы не умрете, вы будете знать, вы будете, знание даст вам такое могущество, будьте как Боги. Не она взяла плод с дерева ела его. Адам взял плод из рук своей жены, из рук человека, которому он всецело доверял. И тем не менее, он смог принять это покаяние. Изменения произошли колоссальные. В Еве, в Адаме они... Они стали прятаться одному. То есть Господь вошел в Эдемский сад, и Адам спрятался за деревом. Помрачение просто произошло в голове у Адама о том, что ну как можно спрятаться от того, что видит сквозь деревья? Как можно от него вообще прятаться, заслониться? И тем не менее это произошло. В тот момент не мог даже покаяться Адам по-настоящему. Что спрашивает его Господь? Спрашивает его, не ел ли ты плодов с дерева, с которым я сказал, тебе не есть. Адам отвечает ему, Ева, жена, которую ты дал мне, она дала мне плод, и я ел. То есть ты сам виноват, ты дал мне эту жену, ты виноват, себя спрашивай. Так примерно звучит его ответ. Что отвечает Ева? Примерно в том же ключе. Змей дал мне плод, и я ела, дала мужу своему, и он тоже ел. То есть виноваты они как бы и не виноваты. Да, по врачению потом сошло. Ведь Адам, выйдя из рая, понимая, что он потерял, мог бы сказать, ты знаешь, Ева, я из-за тебя всего лишился. Живи ты как хочешь. Как у нас семья разлетается? На раз, два, три. По сам вообще ни о чем, там даже близко ничего такого нету. Но тем не менее, разлетается себе просто вот ну, характерами чуть-чуть не сошлись. Не нравится там, вот так вот делаешь, цокаешь языком. Поэтому даже бывает, разлетается. Но Адам не сказал своей жене таких слов. Он прожил с ней многие-многие годы. Воспитал множество детей. Вот что значит прощение. Вот что значит покаяние. В наше время, вот именно в то время, в котором мы сейчас живем, очень многие люди стали смотреть на церковь, как на э, какой-то вот э, социальный институт. И, соответственно, благодаря этому взгляду, они больше следят не за собой, а за то, а все неправильно в а правильно ли в церковь, а правильные поступает батюшка. Так ли он тут сказал, или так ли он говорит? Правильно ли тут стоят люди? Правильно ли свечку поставили, или еще что-нибудь. Я вам расскажу такой случай, который вот в наше время произошел. Один весьма образованный молодой человек, который помогал в алтаре батюшке, вдруг решил, что в церкви все не так. И батюшка стенки делает что-то не так. И люди там вот, это так поступает нехорошо, это то нехорошо. То есть он вник внутри как бы вот жизни церковной, Ко всем присмотрелся и выяснил, что они все очень большие грешники. И он сказал, вы знаете, батюшка, я решил, что в церковь я больше ходить не буду. То есть не просто в алтарь, а вот не буду ходить, потому что здесь вот этот, вот так, вот так, вот так, все перечислено. На что батюшка сказал, хорошо, ну ты сделай, пожалуйста, одно, о чем я попрошу. Возьми стакан водички, его до самых краев и обойди вокруг храма по периметру. «Можешь поступать, как тебе нравится». Он набрал до краев стакан воды, и думает сейчас пойду и пойду». Обошел вокруг грамма с этим стаканом, вернувшись в алтарь. Любопытство взяло вверх, а он спрашивал, «А для чего? Зачем с стаканом воды мне нужно было ходить? Ты ничего не расплескал?» «Нет, конечно, я был очень ямачен, смотрел на стакан и ничего не расплескал. Пожалуйста, вот он полный, ничего не пролит». А ты не видел случайно там, что кто-то не так стоит? Или кто-то в храме, может, разговаривал в этот момент? Нет, я ничего такого не видел и не слышал, потому что я смотрел на стакан и был сосредоточен на нем. Говорит, вот, говорит, и когда ты будешь сосредоточен на своей жизни, на своем отношении к Богу и людям, ты не будешь замечать о том, как поступают другие. Вот для чего у нас... Пост, чтобы мы могли прощать и чтобы могли покаяться. Так будем же, дорогие братья и сестры, смотреть на свой стакан покаяния, на свой стакан прощения. Не обращать внимания по сторонам, но больше внутрь себя и относиться к людям с любовью. И Господь всегда пребудет с нами. Богу нашему слава, Аминь.